привет всем а мы сегодня не дома я понимаю довольно странно под коронавируса, но дело в том что у нас сейчас дома генеральная уборка и поэтому я с евкой отправилась ночевать в небольшой отельчик в мацусине здесь очень мало людей отель просто крохотный и поэтому мы решили, что можно, в принципе, заночевать, не особо опасаясь от кого-нибудь заразиться коронавирусом. В общем, я хотела показать, что я здесь нашла. А нашла я здесь очень интересную вещь. Старинная ванна. Я так понимаю, что отельчик был переделан из рюкана, то есть такого более традиционного, японского. Сейчас он скорее в таком европейском стиле. Но вот ванна осталась как есть. Сейчас я вам ее покажу, расскажу, потому что она здесь выделяется на семью, то есть это сейчас наша ванна, никто ей другой пользоваться не может. Сейчас покажу, как она выглядит. Так, ну вот, смотрим. Вот, видите, огромный чан, да? Это, собственно, сама ванна. В ней горячая вода, она уже горячая, с ней вообще ничего делать не надо. Вот, могу подойти поближе, посмотреть. Вот, видите? Обратите внимание, очень-очень старые краны. Реально очень странные. Я думаю, это где-то начало 20 века. Ну, если не ошибаюсь, не настолько, чтобы хорошо разбиралось в, храм... в, крамах... в кранах. Но а, вот, меня можно видеть в зеркале. А, здесь предполагается мыться. А, вот, видите? А, очень малень... а, маленькая такая купальнка. Она действительно рассчитана на одну семью. Но здесь уже все достижения цивилизации. То есть оставили только ванну, насколько я понимаю. Вот. Я тоже приоделась как бы традиционная. Вот. А, кстати, очень хорошая, очень приятная вода. Горячая. Правда, я в нее так и не полезла сказала, что не-не-не, она боится. Но в целом, она очень неплохо. Вот, я здесь просидела довольно долго. Вот она такая, видите? Так, чтобы еще такого показать. Могу показать, как выглядит. Раздевалка. Вот здесь предполагается раздеваться. Видите, картиночки. Сюда кладешь одежду. Вот, вот сюда вот. Кладешь одежду. Вот здесь вот есть раковина. Здесь можно помыться. Отельчик, если кому-то интересно, называется очень странно. Он называется Мацушима Пучихотеру Бистро Обором. Вот, вот такое странное название. Он маленький, довольно старый, но вполне приятный. Мы с Евкой ценили. Евка любит такие места. Вот такой вот, чисто такой традиционный японский шик в европейском якобы отеле.